Приветствую вас на водном уроке курса для менеджеров, для спонсоров. В этом курсе будет информация, полезная для тех, кто либо планирует создать свой тренинг-центр. Я расскажу о том, как на платформе Век Роста создать обучающие курсы, создать ресурсы, которыми можно потом делиться со своей структурой, как проводить настройку курсов, как проводить модерирование. Возможно, в рамках этого закрытого курса Будет рассказана информация, которая позволит вам организовать работу со структурой своей на профессиональном уровне. Особенно это будет интересно для тех, у кого есть склады. Я расскажу о использовании IP-телефонии, вот то, что мы сейчас делали для нашего воронежского склада. Расскажу, как мы используем SRM, то есть систему ведения клиентов» новых клиентов. Применив эти инструменты, можно выйти на качественный новый уровень работы с клиентской базой. Конечно, эта информация будет нужна не всем. В нашем закрытом курсе я буду выкладывать именно такую специфическую информацию, как пользоваться тренинг-центром. То есть та информация, которая нужна именно для учеников, в этом курсе не будет. Но даже если вы не планируете создавать свой тренинг-центр, даже если у вас там нет пока своего склада, но вы планируете активно приглашать клиентов в тренинг-центр, этот курс также для вас. Я расскажу о тарифных планах, я расскажу о партнерской программе, опять же расскажу, как лучше работать со своей структурой в рамках тренинг-центра. То есть эта информация актуальна именно для управленцев, то есть для вас, то есть для людей, за которыми уже стоит команда. Домашних заданий, как таковых, в этом курсе не будет. Домашние задания будут, сразу хочу сказать, проверяться автоматически. Все уроки будут носить такой рекомендательный информационный характер – Домашку делаем только для того, чтобы вы могли дать какую-то обратную связь по уроку, если, конечно, хотите. Можете даже вообще ничего не писать, не будет каких-то жестких требований по количеству символов в ответе. Но ну, посмотрите первый курс по модерированию домашних заданий и сразу поймете, о чем я сейчас говорю. На этом все. Будут какие-то вопросы. Пожалуйста, пишите мне в контакт, в скайп, в ватсап, все свои координаты я оставлял в уроках нашего тренинга. И, естественно, вы можете найти меня в наших командных чатах, я там присутствую и все, что происходит, я читаю. Благодарю вас, с вами был Игорь Черноусов, технический специалист команды Ольги Васильевны Шерешевой.